Всем привет, Вы на телеканале ТКФК ТВ И сегодня у меня видео, которое называется Мы с мамочкой в плеклинике Давайте начинать Мама, куда ты меня ведешь? В плеклинику, помнишь? Анализ давать <ск primo> Вот, анализ крови из пальца Вот дверца, это наш кабинет так, сейчас постучимся. Сейчас. Да-да, да-да-да-да. Что? Да-да. А, мы хотели у вас спросить кое-что. А, вы записаны надеюсь? Да, а мы записаны на 9.30. тридцать. Мы можем сейчас прийти? Простите, к сожалению, нет. А перед вами еще есть. А, хорошо. А мы пока подождем. Да, подождите пока. Вы, кстати, будете после. Угу, хорошо. Видишь, нам надо ждать дочь. Ой, мама, интересно, а как это там делается, уколы с пальца? Я почти никогда его делаю. Это не будет. Прямо вот как комарик, музык, и все. Давай, подождем, кто там за нами. Дочь, а что ты опять боишься? Я не пойду, мама, там боль, очень боль ха <смех> радуга. Ой, да, да, да, да, Мама, я вообще не боюсь ничего. Здравствуйте, здрасте. А, просто моя очень боится уколов, так что мы пришли сюда как-то сукол делать, да. Ясненько. Ой, да. А так это а не ошиблись? мы, Да, не ошиблись. Сейчас будем. Дочь, ты пока там можешь отдохнуть. Подожди, вот я могу отдохнуть. Хотя нет, судь. Сейчас, сейчас, сейчас. Да-да, да-да. А мы можем зайти, мы на 9.05. Конечно, заходите. Нет, только не ко врачу и маме, я не пойду. Заходи, дочь. Тебе уже 9 лет, хватит бояться. Это страшно. Да, это очень страшно, прям больно, больно. Доча, хватит глупости нести. Девочка, не бойся, это не больно. Она просто глупость несет. Пойдем. Но я не хочу. Мама, мне это не нравится. Все, идем. Заходишь. А, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, девочка. Здравствуйте, ома, тетенька. Может, я не буду делать укол? Конечно же, нет. Садись вон туда, на лавочку я сейчас принесу тебе э, твое лекарство. Садись. А, готовь свою э, копиться. Мамочка, мамочка, мне страшно. Мама, мама, мне страшно. Тихо, тихо. Девочка, тихо, тихо. Плохим. Пациентам мы не даем награду в конце, а хорошим даем конфетку и лиску. И риски, я их люблю. Будешь тихо вести, получше. Я не хочу, мама! Мама! Ой. Мама! Мама, сейчас мне укол Ч -ч -ч. Девочка, тихо. Не мешай другим работать. Ш -ш -ш -ш -ш. Так. Вот тебе давай тут помажем. И уколчик. А, -а, а мама, больно, как больно. Ну и все. Вот тебе вата. тиши Все, выкидывай ее. Ну вот, а ты боялась. Ой. Только лишнюю панику наводила. Это больно было. Я сейчас пойду расскажу подруге своей, что это больно было очень больно было. А -а -а -а. Дочь, ты, дочь, ты чего орешь так на всю приклинику? Это было отвратительно больно. Мама, мама, пойдем слить отсюда. Да блин, ну и же же. Но еле-еле. Я там чуть хотела не уйти от них. Дочь, хватит уже такое поведение свой показывать. а? Это неприлично, ясно? Все, я тебе никакую конфету не куплю какую-то хотела. А тебе там и риску, надеюсь, дали? Нет, не дали. Ну, значит, не заслужила конфет сегодня. Все. до свидания. До свидания. Пока это отвратительно очень было. Ой, бойся этого. Что? Бояться? Но это же не страшно, мама говорит. Это страшно. на самом деле это очень-очень-очень-очень страшно. Да не страшно, мне кажется, это. Хотя я уже сомневаюсь, мам. Ладно, отсюда, не бойся, девочка, это не страшно. Пойдем дальше. Пошли, мам. <кхм> Следующие. мам Дочь, не бойся, ты сделаешь укольчик и поедешь к нашей тете. Правда? Укольчик и все, к тете? Да? Да, к тете Ларисе. О, ну ладно, схожу, мамочка. Здравствуйте. Здравствуйте, девочка. Ты пришла ко мне на прививку? Да, тетя. А это не больно? Конечно же нет. А почему тогда Дэш так испугалась? Наверняка твоя подруга Дэш очень боится уколов. Садись вот туда. На лавочку я тебе тихонько сделала. Если будешь все хорошо, я тебе дам риску. А, риски! А если будешь плохо и визжать... И не даваться мне, я тебе не дам ничего. Хорошо, тетя, я иду. Вот и чудненько сейчас. Подожди, пять секундочек. Так, мой компьютер. Угу. Вот, сейчас, дочь... Ой, Девочка, сейчас я тебе притру вот, вот это копытце все ой так быстро мне даже больно не было а ты говоришь вот ты себя хорошо вела вот держи себя или, ой. или вот, давай, и риску дай ешь риск спасибо до свидания у меня какая вкусная диск все, дочь, так быстро... О, ты риск получил, молодец. Я же тебе говорила, докторов не, не надо бояться, они добры. Быстренько все сделать как у Чик, и все. Ой. Да, и э, Да, мамочка, ты была права, это так было э, не страшно. Мне даже показалось, что это чуть-чуть щекотно. Ну, конечно, это щекотно. И бояться этого даже не надо. Надо просто смело идти. Ладно, пошли. Пошли. И всем пока. Вы вы были на телеканале ТКФК тв Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Пока, пока.